всем привет сегодня у нас на столике распаковочном вот такая вот замечательная штука под названием nintendo v заказала себе на авито у меня паловская версия и комплект и sports покупал я авито доставка поэтому мне пришлось распаковать ее на выдачи доставки посылок боксбери потому будет такая не то что распаковка а без ножа просто обзор комплекта качество комплектующих и соответственно сами комплектующие купить у меня ее надоумил мой подписчик серега им кстати привет ну давайте приступим к обзору. Видите, у меня тут столик маленький, она сама здоровая. Кстати, говорили Nintendo Switch, типа самая маленькая из, ну коробка в смысле, самая маленькая из всех серий Nintendo. Именно не портатива, а таких стационарных. Но я вот сейчас только померила она вот буквально. Вот настолько меньше. Я бы не сказал, что она больше. А по толщине, в принципе, такая же. Давайте посмотрим здесь, что у нас имеется. Здесь V-Sports написано, Game Included. Чуть на разных языках, видимо, Nintendo. Какие-то штучки нарисованы, непонятные. Тут у нас сама приставка. Это Remotion Controller, если я не ошибаюсь. Нарисован. Здесь указано, что это именно версия PAL. Кстати, после того, как мы его вскроем, посмотрим, чего там внутри, кого. В следующем видео я расскажу, как правильно выбрать приставку с поддержкой GameCube, ну если вам это нужно будет, то есть именно поддержка GameCube и как ее прошить и установить всякие нужные программки и дополнительный софт, такие, ой, такой как эмуляторы там всякие, разного рода фичи. Так, смотрите, с этой стороны у нас просто логотип Nintendo какие-то предупреждения непонятные. Ну и по-моему, неважно На обороте. Блин, коробка увесистая. на сколько? Четыре с половиной кило, по-моему, весит почти как PlayStation 3 фатка. Она, по-моему, там пять килограмм. Если не ошибаюсь. Вот здесь вот порвано немного. Но это не, не важно, это такой небольшой косячок издержки производства, так сказать. А здесь более интересно, обратите внимание, слева у нас идет комплектация. Первая это у нас сама консолька. Вторая идет это у нас подставка. Вот здесь, кстати, номерация вся написана. Третье это идет... А, смотрите, цифра 3 пропущена. Здесь 1, 2, потом 4, 5. Я не вижу, где здесь 3. Просто вот это под номером 2, это у нас подставка для вертикальной установки самой приставки. И еще под номером 3, смотрите, написано V-Stand-Play. Или -плей». Play, «E мне тут не видно, мелко себе написано, еще отсвечивают. Короче, круглая тарелочка для того, чтобы приставка стояла устойчивее. То есть сначала ставится эта круглая тарелочка, на эту тарелочку ставится вот эта вертикальная подставка. И потом уже сама приставка, вот такая штука. 4-5 это у нас... Uh, v ремонт контроллер ну типа и и ремонт вист короче это сам контроллер и ремешок 6 это идет ну, чак а потом идет сама сенсорная панель номер 7 по девятым номер блок питания 10 это кабель подключения и тоже пропущен 11 12 что там 11 12 11 евро connection plug. а это наверное переходник короче под э, SCART. ну я так предполагаю 12 -й. это у нас это короче липучки для крепления сенсор бара на телевизоре 13 это 2 а, 2 батарейки под 14 номером это у нас сама v диск ну, v спорт сама игрушка и 15 V Remotion жакет то есть это силиконовый чехол для Motion контроллер смотрим здесь смотрим еще раз кому интересно ставьте на паузу мне иногда съезжало. в общем что уж давайте давайте откроем посмотрим что же внутри открывается она у нас вот с единственной стороны Блин, неудобно, тяжелая коробка сильно. Тут мы видим две половинки. Вот номер первая. У нас тут видим нунчак, подставка, сенсор бар и кабель подключения к телевизору. Внизу у нас блок питания, сама э, приставка и этот контроллер vmotion. Давайте. Дырочку, пальчик засунем. И аккуратненько вытянем первый лоток. Пока что я в сторону отложу. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Здесь имеется тонна макулатуры всякой. Вот прям продавец это все сохранил. Сейчас я вам продемонстрирую это. Это Operation Manual может быть кому интересно я так полистаю русского языка здесь нету именно в этом мануале мне еще кстати да как правильно ее включать выключать интересно было бы Это современные консоли плойка третья отключается с помощью кнопки и самого меню там меню я такого не наплутал тоже какой-то операционный мануал каналы и настройки. А здесь просто системные настройки были черные. Ну в таком состоянии. Ну, в принципе, приставку перестали выпускать с 2009 года. Поддержку я не знаю, когда прекратили. Врать не буду. Здесь чисто по менюшкам самой приставки. Хотя и приставка выходила в России, но ну вышла вот эта вот версия и покупалась она именно в России. Меню консоли на английском языке. Посмотрите, какие человечки. А вот руководство пользователя каналы и настройки. Это мы предыдущую, который смотрели. Документация только она на русском языке. фокус пиздец плавает. То есть, как видим все на русском все цветное вот кстати как своего аватарка создавать там мии мордочки всякие там рисовать ему подобного рода всякая лобуденька полистал мануальчик думал какая какое-то оглавление будет но нет в конце за заметки тут коды ошибок контактная информация в общем ерунда всякая а это VSports, это, наверное, инструкция буклет какой-то, это к игре по ходу дела, как там управляться, список игр по ходу там есть на каком-то языке непонятно. Да, вот здесь смотрите, слева: теннис, баскетбол, боулинг, гольф, потом боксинг, тренинг, v-фитнес. В общем, это для игры. Здесь какой-то Quick Sit Tube. Это быстрая, я так понял, установка. Дальше идут клубные карточки с какими-то кодами. Я не знаю, регистрировали ли эти коды. Вот написано, написано сайт ClubNintendo.com это первая карточка и вот с игры и карточка там аналогичный же код вот не знаю для чего это может быть регистрации что-то там будет давать кстати у меня аккаунт есть попробовать вести может что-то и будет вот это я не знаю что это такое а жизнь и продолжительность короче а в резе там, видимо, здоровье, окружающей среды и подобного рода. Очень полезная информация. Еще один буклет. Это, видимо, по управлению. А хотя тут что-то... Что-то непонятное. Футбол какой-то. Evolution Сокер 2008 реклама mario galaxy супер Smash брос ну и конечно как без зельды the legends of zelda твален Princess. и внизу какой-то зэк и вики поезд for uh, Barbara's тресур какой-то хрен поймешь я даже игру такую не знаю зайду конечно знаю играл на эмуляторе сейчас можно поиграть будет полноценно на консоли в русскую версию кстати в переводе офигенном так, здесь тоже, смотрите, подарочный сертификат идет. Страна игр. Ну, код закрывать не буду. Вот, кому надо. Вводите куда-нибудь. Кто знает, куда вводить. Может, там журнал можно выиграть или еще чего. Да, скорее всего, короче, журнал можно выиграть. Но и самое крутое. Сохранился гарантийный талон и правила ремонта. Все перечислено вся комплектация еще самое прикольное имеется чек здесь указана дата покупки о новый диск дистри, дистрибьюция игра точнее сам сама представка куплена почти за 15 тысяч рублев и куплена она 7 марта 2009 года как мне продавец сказал, покупалась дочки. Видимо, подарок на 8 марта. А меня, кстати, радует, что для моей коллекции вот этот комплект более чем полный. Именно вот с такой всей макулатурой. Вот этот переходничок, который я вам говорил, с карт идет и на аудио-видео. Это то же самое, что аудио-видео, это никакой нахрен не с карт. Это просто тупо переходник. Его даже не вскрывали. Здесь если присмотреться, то тут присутствуют не все контакты. Видите, здесь три штуки. Там в углу два. Здесь тоже скрай посередине. Вообще пусто, без везу, без карт. Ну, я говорю, это просто раскидали а вышку и все это. Как он, композит, да? Лучше, конечно, играть по компоненту. Всегда я их путаю композит с компонентом. Давайте посмотрим. Здесь штука, я не знаю, что здесь лежало. Здесь посередине вот тут. А, тут лежала у нас этот скарт. Вот. Здесь лежит скарт. Типа здесь, ну, будем называть его переходник Саве. Здесь не знаю, что было. Тут, кстати, пакетики, всякие проволочки. Вот она, вот эта круглая подставка. На нее ставится вертикальная подставка, потом уже в нее Nintendo, чтобы она была более устойчивая. Мы, наверное, попробуем это дело, отложим пока в сторонку. То есть все пакетики, вот эти салофанки, все зажимные проволочки эти, хомутки, все сохранено, как оно было. Здесь у нас находится такая не знаю правильно и расположенной запчасти вот здесь вот просто тупо пакет засунуть там ничего нету по моему откроем посмотрим вот это нунчак запутался весь в общем так выглядит два шифта и стик выглядит замечательно не загаженный ни в каких какашках не засаленный Единственная потертости на стике но это вот вот эти движения черные и здесь у нас лейбл как его правильно подключать к этому эмошен e контроллеру кто узнает джойстик Мини Снес или Снес мини Палец вверх Штуки вот такой же Так, в сторонку пока отложим Давайте же посмотрим, что находится здесь Здесь просто пусто Пустой пакет Там ничего нету, я не знаю, что там было, что там лежало Я свое время упустил купить Хотел Давно хотел купить новую консоль Nintendo Wii Но упустил свой момент тогда я купил в 2009 PSP здесь подставка для сенсор бара. здесь снимаются защитные штуки, она приклеивается и то есть можно это если вы устанавливаете вниз ее вниз телевизора там кстати в настройках есть, где у вас расположен сенсор бар наверху или внизу телевизора. Вот, эту подставочку вы используете, чтобы сенсор бар был поднят и хорошо ловил сигнал. Не знаю, тоже пока сторонку уберем. Может быть я буду ее использовать. Хотя навряд ли, нет, давайте я ее уберу. Я буду точно использовать ее наверху, потому что мне внизу Внизу меня будет мешаться, у меня внизу стоит PS3 камера, потом сама PS4 плюс для VR. -а это квадратная, Пусть еще Nintendo. Вот сами посмотрите, как оно все выглядит. Вот таким вот способом у меня тут все расположено. И под телевизор я, короче, хрен что поставлю. Вариант только вот над телевизором, и то придется потеснить PlayStation 4 камеру. Так, погнали дальше, как говорится. Это у нас еще первый лоточек. Будем его так называть. Здесь у нас двухсторонний пакетик. Так, вот, дырка с двух сторон и вытягиваем убираем пакет он нам не пригодится все аккуратнее складываем вот так выглядит сам сенсор бар я полагаю у него вот и вот сенсоры посередине ничего нету вот такая матовая штука видите да тут я уже что-то приклеиваюсь здесь липучки наклеили вот проводок смотрите даже имеются пазы его можно вывести то есть вот так вот как бы сбоку прикольно нитэнда продумала все и давайте посмотрим а ну ладно он, короче просто вставляется эта подставка и все шнур длинный но знаете что мне не понравилось он тонкий чересчур, я вот боюсь даже его сильно потянуть, когда разматываю, чтобы не порвать его. Штекер выглядит тоже интересным способом. У них тут свои все штекера, придуманные. Кстати, похож на NES-контроллер, это который деньги американская Nintendo Entertainment System. В такой меньшем виде. Кстати, по поводу липучек. Липучки еще липкие, хотя... Продавец сказал, что дочка там немного поигралась, и в основном приставка лежала, пылилась. Ну, хотя там немного как бы дело покажет. Мы откроем, посмотрим сохраненных персонажей, прокачанных там 50 уровня. Я бы не сказал, что немного, но как бы выглядит все. То есть сама приставка выглядит нормально, не зачуханно. Потом дойдем до нее, вам покажу. Здесь у нас лежит подставочка, вот эта, о которой я вам говорил. Так, пакетик сразу сложу на место. Пакетик убрали. Вот она подставка вертикальная. Такие нескользящие штуки наклеены. Ну и, собственно, вот она... этот диск вставляется и написано вверх-вниз вот Вниз опускается здесь видите слайд он и слайд оф сдвиньте для включения и выключения вот таким вот макаром она ставится. То есть устойчивее, чтобы не опрокинули вы ее. Ну не знаю, мне она, по-моему, пригодится, ну, не знаю, как она... В общем, посмотрим. Как говорится, время покажет. И что у нас последнее осталось в этой коробке? Точнее в этом лотке, так сказать. Это у нас видеокабель. Кабель подключения к телевизор по аудио-видео. я вот интересуюсь если мой э, мою супер нинтендо воткнуть подведет нет потому что у меня по RGB сигнал идет по скарту а это будет авишно и сравнить по качеству я же ее подключал по обычному ТВ кабелю телевизионному по радиоканалу так сказать и Такое эмульцо, но ничего, для ценителей, для гурманов, кому то кому как нравится. Здесь, кстати, был скрипыш, этот зажимчик. Но с помощью зажимчика он у меня сюда почему-то не поместился. Я тоже до этого проверил комплектацию. Все сложил как было, чтобы без обмана вам показать, как оно ко мне все пришло, в каком виде. Так, с первым лотком вы закончили переходим ко второму ох вот он вот этот платок номер два он тяжелый самый так уберем коробку в сторону развернем чтобы вам было видно ну с чего начать давайте начнем с вот этого контроллера как он правильно называется v-motion контроллер что запах такой пипец вонючий от этого чехла силиконового ну, китайский же по всей видимости выглядит он вот так чехольчики крестовина кнопка включения power кнопка и минус плюс оум и кнопки 12 здесь индикация номер контроллера то есть всего четыре штуки можно подключить здесь имеется заглушка для подключения э, нунчака для подключения нунчака и еще можно такую штучку подключить она квадратненькая такая для более лучшей навигации то есть отслеживание движения фотку найду если вставлю где-нибудь Давайте посмотрим, как это дело будет все выглядит, выглядеть с гумчаком. То есть берем, надеваем. И... такая, Все на защелках. Все плотно. Ремешок есть. Ремешок обязательно используйте, иначе у вас контроллер куда-нибудь улетит. Все вместе выглядит это примерно вот так, отсоединяется он у нас боковушки вот этим нажать надо, да? Вот, все. Кстати, по поводу ремешка. Не сказать, что грязный, хотя использовался детьми. Да? пойдет короче можно еще постирать на то пошло. чтобы поменять батарейки я думал как же снять чехол чехол снимается следующим образом колупываем так и тянем а в эту сторону ремешок вытягивается через запасное отверстие снизу так сбоку выглядит Здесь кнопка B у него, то есть A, большая, вот она, круглая. А это B. Ну и тут даже при приемник-передатчик с этим сенсор-баром. А, вот, нашел. Made in China. China. RVL-003. И давайте посмотрим, прикольный отсек для батареек. Здесь имеется кнопка синхронизации, такая же красная есть на самой приставке. Вон чуть позже покажу, чтобы синхронизировать пульт, ну, то есть контроллер с приставкой самой. Очень сложно как вытащить батарейку, так и вставить. Давайте вытащу вторую. посмотрите какие здесь мощные такие контакты сделаны С такого прям железа прочного то что сейчас китайцы в своих часах там тоненькие блин херачат ну и здесь указано как вставлять батарейки плюс-минус написано что полтора полтора вольта тип АА. да кто не знал 3 а это пальчик мизинчиковый типа вот эту минусом сюда. Я использую аккумуляторы GP-2100. Это они перезаряжаются тоже, кстати, китайские. Не подумайте, что 200 это миллиампер часов. Это просто 2600-я серия. Так называется GP-2100. Вот. Ну и... Также втыкаем сюда. Все плотно село. Закрываем. Почему аккумуляторы не батарейки? Да потому что, ну хоть они и дороже, чем обычные батарейки, зато они на дольше. На дольше хватает. И их можно, имея два комплекта, легко перезарядить. Ну хотя у меня нет двух комплектов. Аккумуляторов. именно для вот этого контроллера возможно еще целесообразно сделать протирку вот этого окошечка жидкостью для протирки оптики у меня имеется такая может быть и сделаю не знаю насколько это целесообразно тут смотрите у нас остался пакетик в нем 2, 2. То есть здесь были наклеечки 1.1. Их наклеили на, на сенсор бар. Не знаю, куда они клеятся. По инструкции, по-моему, если я не ошибаюсь, на эту клеились. На саму подставку под сенсор бар. Но там как бы есть уже две штучки. Но куда-то они клеятся. Я уже забыл. Где-то в инструкции я смотрел, мельком так пробегал. Вот. Весистый. Такой, я бы не сказал, что тяжелый. 37 ампера 12 вольт блок питания V power appleпал rvl 002 не указаны производитель кто его даже сделал в китае или в японии а нет нет обманываю нет обманываю написано лейденчина вот сверху под, под моделью вот видно наверное да вот здесь. Вот. Намотали шнуров, тоже мне это все не нравится. Сейчас я размотаю. Ну, потом, в смысле, размотаю. Сейчас я не буду ничего разматывать. Все, у нас мы уже подходим вот к концу. Осталось достать только. Вот так, а, вот там даже дырка была внизу специально. То есть надо было туда палец засунуть и спокойно вытащить ее. Ну, я же не хитрый, епошка, я не догадался. Я сделал как мне проще и аккуратнее. Кстати, обратите внимание, где лежал блок питания. Здесь какой-то разъединитель стоит. Но ну, я как бы назад пытался его сюда положить. отогнуть он вот так. Он у меня не залазил. Не знаю почему. Вообще, найти бы фотку расположения всех предметов в этих коробках. Чтобы правильно все упаковать. Вот здесь тоже что здесь лежало. Непонятно. Может здесь лежал вот этот вот. Да нет, хотя это консоль первой ревизии. Здесь не может вот, специальный навигатор лежать. Так что... Вот она. тяжелая какая. Ух ты ее. Ну так, давайте посмотрим сбоку. Здесь у нас ITI. Здесь Nintendo написано. Кстати, забыл вам показать. На коробке, вот здесь края. краю, Написано микропроцессор технологии. То есть видите IBM. Что здесь? IBM USKEP проц Так, сверху у нас имеется два отсека. Это под карты памяти для GameCube и по 4 джойстика. Также имеется сверху на крышке картинка. Как все это дело вставлять, как открывать? Крыжечки съемных можно убирать, но я не знаю, зачем. Это как бы нужно. Сзади имеется два USB порта, потом вентилятор. Это у нас AV выход, это сенсор бар красненькая, ну и нижний это у нас 12 вольтовое питание. С этой стороны имеется вентиляционное отверстие, резиновые ножки 4 штуки лицевая сторона, кнопка питания, сброс, выброс диска и название самой приставки. типа e. Здесь отсек под диск. Кстати, диск внутри находится. Здесь я не открою сейчас, наверное. Здесь под крышечкой у нас слот для карты памяти. MicroSD, ой, SD карточка идет. Ну, можете microSD использовать с переходничком большим и красная кнопочка синхронизации помните я вам на контроллере показывал есть такая маленькая то есть здесь нажимаете и там нажимаете синхронизируете их хотя сначала на контроллере надо нажать потом здесь вот эта кнопочка закрываем кнопки все щелкают в общем стоять она может вот так либо лежать так а кстати вот я вам сзади еще забыл показать точнее не сзади а это низ у не получается тоже 4 у нее резиновые штучки отсек для вентиляции и здесь у нас модель rvl 01 европейская версия сделана также в китае вот эти квадратики Пластмассовые. Это, видимо, там дополнительные болты. И, видимо, она не вскрывалась. Типа, как пломбы стоят. Но я точно не уверен, что она не вскрывалась. Хотя, если присмотреться, вот там находится вентилятор за решеткой. И, судя по его лопастям, то есть пыли на его лопастях, она поработала не так уж и много. И здесь на всех сеточках тоже наличие пыли как бы отсутствует. В общем, время покажет, как она себя будет вести, как будет работать. С этим мы всем разберемся. Давайте посмотрим, как она стоит горизонтально. Вообще шикарно. японцы крутые дизайнеры. Она как бы под углом так получается. Круто. Мне нравится. Буду, наверное, использовать с этой подставкой. Ну вот и все. На этом я закончу. Как выбрать правильную модель. Прошиваемую. И именно... Ту, на который можно нормально играть потому что на авито когда я выбирал там дохренище было всяких непонятных моделей вот и именно кому интересно чтобы была поддержка гейм куба то есть на ней можно игрушки то и запускать гейм просто тупо диск в окно либо с харда или с флешки кому как будет удобнее или с карты памяти даже можно вот такие вот делишки про карту памяти я не знаю ну собственно на этом давайте я закончу начинать свой обзор дальнейшие всякие махинации которые я с ним буду производить я выложу в следующем видео ну а на этом все с вами был Неку. кому понравилось оценивайте видео не забываем подписываться на мой группу ВКонтакте где-то будет все это здесь. Бжить. Ну и, собственно, подписываться на мой канал. Еще услышимся. Джанэ.